остаться в моменте или как зафиксировать части для того чтобы отключиться от происходящего сбежать от реальности нужно обязательно выключить процесс размышления как мешающую и раздражающую опцию ибо лишь мыслям мешают сосредоточиться в момент остановки всегда приходит странное состояние отсутствия баланса. Когда мы пытаемся сосредоточить свое внимание на каком-то объекте или на каком-то состоянии, ум всегда вмешивается, разбрасывает все на фрагменты и рассыпает пазлы, которые нам снова приходится собирать в единую картину. Он не может сосредоточиться на чем-то, лишь потому, что он на этому не приучен. Он не умеет этого делать, поскольку он никогда не сосредоточен на чем-то, поскольку в любой момент какого-то процесса он распыляется на тысячи других. Допустим, вы занимаетесь чтением какой-то книги. В этот момент ум не только воспринимает текст, ну и дополнительно рисует всевозможные аффирмации ассоциации. В этот же момент он может думать о делах насущных, о неких проблемах, о бытовых делах, о личной жизни, о каком-то конкретном человеке, месте или ситуации. Он почти никогда не сосредотачивается на все сто процентов в том моменте, который вы в данный момент проживаете. Он не останавливается на этом, словно колесница он гуляет и рысачит по вашему мозгу, взрывая ваше воображение тем или иным событиям. Он не может успокоиться. Он всегда ищет причины вырваться за пределы вас. Он никогда не позволяет вам выдохнуть, закрыть глаза и замереть. Он всегда мешает. Казалось бы, как просто было бы, его остановить или от него вообще отказаться, и было бы здорово. Взять его, как некую горошину, или жменью чего-то, вытащить из головы положить рядом, а потом вложить назад, когда это потребуется. И в тот момент, когда ум будет находиться вне головы, вне тела, возможно полное сосредоточение. Все вдруг перестанет существовать и будете только вы. С удивительным покоем. С абсолютной свободой. И невозможностью о чем-то думать. Вы просто будете. Это некое состояние необнаружения себя. Когда вы отказываетесь себя искать и не имеете это делать. Вы даже не отдыхаете. Вы как будто бы исчезли. Ваше тело находится на определенных широтах, в определенном времени, в определенном месте. Но ваш ум исчез. Процесс размышления замер. Он отключен. И он теперь вне вас. Вы абсолютно спокойны, безмятежны. У вас нет никакого мнения по всему вопросу. Вы не думаете. вы не говорите. Вы даже ничего не чувствуете. Вы просто есть. Это состояние погружения настолько удивительно, что в момент этой практики начинаешь осознавать некую причастность к Богу, какой-то другой силе, которая гораздо глубже и серьезней той силы, которую мы привыкли понимать и которой молимся. Возможно, это и есть состояние Бога ну или, по крайней мере, полубога. Когда вы не спорите, не вступаете во всевозможные диалоги или в конфликты, вы не имеете никакого мнения. Вы не знаете, где хорошо, где плохо, вы вообще ничего не знаете и знать не хотите. Вы просто есть где-то, когда-то, открывший или закрывший глаза, Спокойный, свободный и настоящий. В этот момент он пытается вернуться в вашу голову, в вашу жизнь. Что-то перестроить, что-то предложить, что-то покритиковать. Ему не нравится это состояние, где он не участвует в процессе жизнедеятельности. Да он по сути не нужен там, где нужна душа. Там, где работает дух, мозг лучше отключать. Он скорее недруг, чем партнер. Он мешает, он мутит воду, он создает бурю в стакане, где стакан вы, а буря ум. Он не дает возможности сосредоточиться. Он всегда анализирует, ищет ошибки, ищет причины, ищет объяснения, занимается самоанализом. Всегда находит виновного, а потом обвиняет вас в этом, ну или кого-то другого. Но он всегда ищет, он ждет, он убегает, догоняет. Он то волк, то медведь, то лиса, то заяц. Он то умен, то силен, то глуп. То невозможно инфантилен. Он постоянно находится в движении. Его маятник раскручивается уже не слева направо, а как качели. По полной амплитуде, 360 градусов. Но не замедляется ни на миг. Когда вы пытаетесь на чем-то сосредоточиться, он вмешивается и тянет вас в другую сторону. Вы как будто бы в одной лодке гребете одними веслами, но ум гребет в обратном направлении, порой хаотично. А иногда бросает весла и уговаривает вас забросить все и забыть, повернуться спиной, к какому-то моменту бежать, смеяться, сделать глупость или принять какое-то решение. Но он никогда не даст вам остановиться. Он всегда будет раскачивать вашу лодку, пуская круги по воде, своим несомненным желанием действовать. Он никогда не успокоится. Он будет бежать вопреки на зло и во имя. Ум — это вечный двигатель. Он работает на солнце, на пульсе вашего тела, на боге, на вселенной, на чем-то еще. Но он никогда не остановится, поскольку он чувствует, что он управляет вами. И он никогда не оставит вас в покое, поскольку считает, что он обладает вами. Но если тело оградить от действия ума, если уму запретить работать, отключиться от него, вынуть его то можно узреть совершенно невероятную картину покоя и безмятежности, где он лихорадочно не машет своими кистями, где он не рисует невозможные картины, порой абстрактные и глупые, где он маячит перед вашим взором, как скоморох, постоянно бросая вас в одну ту другую сторону, не давая возможности успокоиться. Этот маятник нужно вынуть, хотя бы на некоторое время, для того, чтобы привыкнуть оставаться одному в одиночестве без ума. Быть безумным. В контексте отключения от него, а не быть сумасшедшим. Хотя, впрочем, возможно, в этом и есть некое удивительное сумасшествие. Быть без ума, быть безумным, отключить, остановить Его. Отказаться от его работы, от его услуг хотя бы на мгновение, чтобы прочувствовать момент покоя, как медитацию дыхания и жизни. Словно вы некая сфера, абсолютно полая, не имеющая внутри ничего, кроме чистого сознания. Вы как воздушный или мыльный пузырь, надутый кем-то, кто желает вам добра, надутый тем, кто любит вас и созерцает ваше появление и ваше проживание, помогая и оберегая вас. Это Бог. Он рядом, он внутри вас. Стенки вашего шара из его плоти. Но ум в это не поверит. Он, как ваш антипод, будет постоянно противостоять и уговаривать вас не остаться, а выйти, лопнуть пузырь, выйти его за рамки, увидеть так называемую настоящую реальность, которую транслируют глаза, являющиеся частью мозга. И в тандеме они рисуют вам совершенно иную картину, ту, которую навязывает вам мозг. Он говорит, ты будешь видеть то, что видит мои глаза. Ум будет работать лишь в том направлении, которое выберет он сам. Но сознание выйдет глубже. Сознание с этим не согласно. И вот если вы отключите разум, перед вами предстанет совершенно другая картина. Совершенно иного, где-то знакомого, а где-то удивительно незнакомого мира. Где все имеет совершенно иное значение, порой даже выглядит иначе, и вы вдруг осознаете, что живы по-настоящему, что ум здесь не нужен, что постоянный самоанализ, взвешивание, обсуждение, обдумывание неуместны. Вы вдруг обнаружите, что вы чисты, прекрасные, легкие и прозрачные, вы истинны, вы искренни. Вы та сфера, которая просто есть здесь и сейчас. Она наслаждается покоем и тем моментом, в котором пребывает. Это чистая воды медитация, когда вы погружаетесь, когда вы отключаетесь, когда вы чувствуете два главных слова Я есть. Буквально у этого слова даже есть вкус. Он говорит о том, что я никуда не спешу. Я уже прибыл. Я набегался. Я наискался. Я наждался. Я много раз убегал, и теперь некуда, и нет кого бежать. Всегда бежал к себе, убегал от себя, боялся себя. И пугал себя. Все это происходило со мной. Все это происходило в уме. И всякий мой страх или желание реализовались лишь потому, что это была программа мозга. Мой страх ⁇ это мое желание и наоборот. Все, что он делал, он считал, что делает для вас. Но делает он это для себя. Он великий игрок и макинатор. Он кукловод. Он с вами играет. Иногда в поддавке. Часто у него в рукаве прячется козырь. Играет он часто крапленными картами. Невероятно искусно мухлюет так, что вы не заметите этого. Он обведет вас вокруг пальца и заставит верить в то, чего не существует. Либо убедит вас в том, что черное это белое и наоборот. И вы будете делать то, что скажет он. Но если говорить о сознании, это совершенно другая субстанция. Сознание выше, оно над вами, оно вокруг вас. Внутрь вас его не пускает мозг. Ум останавливает, как барьер. Сознание – это клон ума, но совершенно иного состояния и состава. Это параллельная жизнь ума. Сознание ⁇ это высшая форма ума. Сознание ⁇ это Бог ума и Царь ума. Если же низшую ступень, низ и более низкое состояние мозга отключить, останется сознание, его параллельная жизнь, его новая жизнь, более важная, более ценная. Сознание не обдумывает. Сознание не пробует на вкус. У сознания другая функция. Оно существует ради покоя, счастья, любви. Сознание это новый мозг. Сознание это сверхум. Оставшись в чистом сознании, вы увидите мир совершенно иным, который влюбитесь, который влюбится в вас. Этот покой проникнут в вас настолько глубоко что вы забудете, как ум действовал до этого. Вы будете удивлены тому, насколько странно и примитивно ум себя вел в той или иной ситуации. Он раскладывал ранее на полочке все ваши поступки или антипоступки, действия и противодействия. Он всегда делал для вас все примитивно и понятно, а иногда запутывал. И порой казалось впечатление, что он больше враг, чем дух, а иногда наоборот. Вы не могли никогда понять, на самом деле, кто он. Странно было его поведение, его мысли. Мы путались. Он любит нас или нет? Он я или нет? И кто же он, черт возьми? Мой ум. Он вергает меня в депрессии. Я часто нахожусь в унынии. Я не верю себе, не верю людям. Я не знаю, что такое счастье, что такое любовь. И я один, одинок, никому не нужен. Я скучный, я грустный, я глупый. Это все делает ум. Это его функционал. Он играет вами, как игрушкой. Его цель вообще необъяснима. Но он это делает лишь потому, что он распоясался. Вы не царь уму. Вы не хозяин своего разума. Его высший раздел сознания не умеет им управлять. Ваше внутреннее «я» не знает, как обуздать ум. Ваше чистое сознание даже не знает, какой, с какой стороны подступиться к вашему уму. Иногда этому уму приходится самому себе объяснять, что все не так уж плохо и мы выходим постепенно из состояния депрессии. Иногда уныние превращается в улыбку, когда мы начинаем верить в что-то иное, в более светлое. Это значит, ум ваш смягчается по отношению к вам, он что-то решил забыть, пожалеть вас, и вдруг на лице появляется улыбка, и ум приоткрывает вам двери, сквозь которые вы входите и видите свет. Вы умиляетесь, Боже, как красиво, как хорошо, легко, светло. Но в какой-то момент что-то происходит, и Он опять закрывает перед вами эти двери, надевая шоры и поводок, вергая вас опять в пучины злости, ненависти, зависти, ревности. И вы опять проклинаете себя за то, кем вы стали, ненавидя все окружающее. Называй виновными то себя, то и окружающее, И в этом опять виноват разум. Он то издевается, то любит. Но это все игра. Я же предлагаю вам выйти из этой игры. Наконец выйти. Отказаться от его правил. Не выдумывать новых. Просто правилами пренебрегать. Их нет. Вы снизергаете свой разум до раба своего. Вы возвышаетесь над ним, как хозяин его. Его нужно отныне понизить в чине, разжаловать. Пусть он внимает, слушает и молчит. Просто отключите его. Теперь вы увидите... Не то, что видели до этого. Вы почувствуете момент. Именно тот момент, когда вы услышите щелчок этого выключателя. Когда разум уже не работает. Он, конечно же, будет ждать. Но он будет ждать уже команды. И он не будет действовать абсолютно единолично. Теперь он подластен вам, вашему Я. Вашему сознанию, которое теперь отныне и навсегда управляет им. Так вот, как только произойдет этот щелчок, у вас откроется вторая пара век, и вы видите то, что не видели доселе. Этот момент зависнет некой картинкой. Она может быть циклична, может быть, и нет. Вы можете видеть что-то иное, можете видеть то, что видите сейчас. Это могут быть люди, природа. Все что угодно. Какое-то действие, то, что происходит сейчас вокруг вас, на ваших глазах. Но вы вдруг окунаетесь и тонете в себе. Вы глохнете, в какой-то мере слепнете. И не можете говорить, вы даже не открываете рта. Потому что не хотите говорить. Вы просто принимаете все то, что есть за покой. Вы перерисовываете и переделываете всю картину мира на свой собственный лад, на свой вкус, под себя. Вы не видите скверного, вы не ощущаете боли. Вы покой. Вы замерли в моменте, в этом состоянии вы можете двигаться, что-то делать, говорить, общаться, все что угодно можете делать, но вы... Можете духовно вцепиться в момент, остаться в нем, жить в нем постоянно. Этот момент называется счастье. Это полное состояние покоя, в котором вы парите, словно находитесь в удивительно мягком и легком гамаке, настолько удобном, настолько приятном что вы наслаждаетесь этим качанием. Ваш гамак – это покой. Ваш гамак – это состояние необнаружения. Это нужно закрепить на глубоком духовном уровне и где-то даже физическом. Вы не должны позволять в этот мир возвращаться уму, который опять все расставит по-своему. У него своя будет точка зрения, у него свои вкусы, и он опять расставит, как хотелось бы ему, но не спросит, как должно быть и как нравится вам. Поэтому не впускайте его в такие моменты в свой мир, а закройтесь от него. И остановите момент, как кнопка на пульте телевизора, где можно поставить в режим ПИП, и картинка останавливается. Теперь можно спокойно ее рассмотреть, каждую деталь, каждый пиксель. Вы никуда не торопитесь, вы разглядываете, подходите то ближе, то дальше от экрана, можете трогать руками, да хоть лизните, черт возьми. Любые тактильные ощущения крайне важны. Вы должны понять, что все, что вам до этого рисовал мозг, это фикция. Настоящий момент вот он перед вами, когда вы отключаете ум. И включаетесь в новую реальность без него. Вне ума. Он вами теперь не руководит и не делает подсказки. Порой фатальные. Вы лишены возможности самоанализа, прикрепления всевозможных шаблонов, критики, самокритики и каких-либо форм оценивания. Вы просто вы. Тот, кто ухватил момент, за хвост, как птицу счастья, и больше его не отпускает. Вы хотите теперь здесь остаться, навсегда. Вам нравится это состояние, вы его больше не упустите. Это состояние тотального покоя и некого укрытия себя в себе. Это нужно удержать для того, чтобы реальность изменилась настолько, что вы больше не позволите ее никому менять. И ум, придя в новое помещение, в новый мир, будет вынужден согласиться с вами и принять эту картину за новую реальность, которую он теперь будет облагораживать. Словно вы построили новый дом, и пускайте ум, как работника, чтобы он поклеил обои, сделал внутренний ремонт, расставил красиво мебель и сделал долгожданный и очень важный уют в помещении. Но вы должны всегда быть этим домом, этим корпусом, этим фундаментом, на котором все держится, а ум должен быть под мастерем, где мастер – это вы, ваше чистое сознание. Ухватившись за момент, в котором вы сейчас находитесь, вы позволите переместиться себе в некий другой мир, который многие не понимают, не ощущают и не видят. Вы будете находиться в своей собственной реальности, которая будет соприкасаться с реальностью остальных окружающих вас людей. Но вы будете в своем собственном скафандре, со своим собственным сортом воздуха, питания, инструмента и всякой провизии, необходимой вам для новой жизни. Это как выход в космос, в совершенно другом измерении, где вы и защищены, Активны и абсолютно безмятежны, что бы вокруг ни происходило. Выход в открытый космос означает переродиться. Даже переродиться без переосмысления, поскольку ум отключен. На квантовом уровне, не имея промежуточного состояния перейти из точки А в точку Б. Мгновенно, оказавшись в точке Б другим и новым, уже не тем, кем были до этого. Остаться в моменте — это зафиксировать. Как будто бы вы поймали глазом солнечный зайчик, а когда закрыли веки, вы его чувствуете и видите, что он есть. Это состояние нужно зафиксировать. Этот солнечный зайчик нужно принять за новую реальность. Остановиться — это значит не спешить, не бежать, не просить, не уговаривать, не требовать, не убегать. Все ваши желания словно растворяются. Все ваши желания словно исчезают куда-то, где их не найти. В вы оставите в том мире, где желание не имеет значения, поскольку вы никогда не получите больше того, что у вас уже есть. Вы не купите за деньги больше того, что у вас есть и что вы можете потерять. Любой купленный товар будет дешевле того, что вы имеете. Он никогда не будет дороже того, что вы можете потерять. В новой жизни нужно переключиться на то, что не продается и не покупается. В старой же жизни вами руководил ум, который покупал и продавал, а еще он копил и берег, он был как хламьевщик, как скупчик то краденого, то приобретенного, как комиссионщик, который скупал барахло по самым разным ценам, порой завышенным, и весь этот хлам он собирал внутри. Вынуждая вас любить все это и беречь, тем самым постепенно отрываясь от пуповины реального времени и реального настоящего, которое проявилось теперь, когда вы замерли в моменте. Он словно шлагбаум не позволял вам пройти внутрь, внутрь настоящей жизни, вне так называемой матрицы, где все расписано и разложено по полкам, где, как по шаблону, вы действуете изо дня в день абсолютно одинаково. Работаете, покупаете, тратите, теряете, продаете. И как белка в колесе постоянно одна и та же цикличность. Вы замираете в этом моменте в беге в колесе и считаете, что это нормальная жизнь, а считайте лишь потому, что мозг вам это говорит. Ваш разум вас убеждает в том, что это наилучшая степень, наивысшая степень жизни. Все, что вам нужно, это бегать внутри. Быть потребителем, потреблять и жить дальше именно в таком измерении. Но если вы остановите момент и откажетесь от услуг ума, Жизнь перевернется, колесо исчезнет, и вы превратитесь из белки в чистое сознание, которому, которому неведомы те порой глупые, бесполезные вещи, которыми вы болеете в этой реальности, в той настоящности, в которой вы сейчас находитесь. Остановить момент значит обратиться к Богу напрямую, без посредников. Значит, стать перед Ним гордо, расправив плечи и крылья, заглянуть к Нему в глаза и замерить состояние любви, благодарности и прощения за все то, что было, есть и будет. Стать наместником Бога в своей собственной жизни, стать Его представителем в своем теле. Заключить себя в моменте ⁇ это быть в определенном смысле обездвиженным. Не расшатывать, не спешить, не делать быстрых и скоропостижных выводов и не принимать решений, о которых потом придется жалеть. Это медленный процесс взвешивания. Словно вы одну вещь ложите спокойно и медленно на одну чашу весов. Нечто второе не спеша кладете на другую. Медленно переводите взгляд на стрелку весов и понимаете, что происходит. Не спеша принимаете решение и действуете. Остановить момент – это включит режим паузы и признать эту паузу счастьем тотальным. Когда вам ничего больше не нужно – кроме того, что уже есть. Та картинка как подарок, как презент Господень за то, что вы есть, за то, что вы делаете. Ваша реальность – это невероятная открытка, которую нужно беречь и сохранить в сознании, в душе, в сердце, в крови, в дыхании, в биении сердца. это состояние нужно закрепить это состояние должно теперь быть вашей сущностью это состояние теперь и есть вы это то состояние, когда вы бросаете разом все сумки все вещи все, что за собой тянули, толкали и несли на себе или в руках, вы вдруг все бросаете вы не оборачиваетесь, бегите вперед, а все остается сзади и в какой-то момент вы разгоняетесь и прыгаете. И в момент полета у вас вырастают крылья. И вы уже не летите, а растворяетесь. Вас уже нет. Вы не видите себя, вы не чувствуете себя. Это состояние уже не полета, это уже состояние парообразное. Когда вы все. Когда вы везде, когда все в вас, вы становитесь частицей всего, а все становится частицей вас. Где вы, где все теперь не разобрать, вы растворились. Ухватиться за картинку легко, если признать ее действительно реальной и единственно существующей и правильной. Будет рядом ум, он бы спорил с вами, так это или нет. Он бы все придавал сравнению и критике. Он весьма искусен в спорах на ту или иную тему. Он чистый скепсис, а иногда он глупый и доверчивый. Настолько, что этой глупостью, доверчивостью, иногда халатностью может очень сильно подставить у вас в жизни. Поэтому ему не следует доверять. Вы должны доверять сердцу. Вы должны доверять духу. Не пускайте его в свой собственный мир. Ума оставьте другим делам. Состояние счастья делается без ума. Состояние покоя строится без ума. Вы лететь можете только с сердцем, но не с умом. Ум – это строительный материал на самом дне, где строится карьера, будущая жизнь, покупается что-то, продается. Более меркантильные вещи и делаются умом. Возвышенное же строится лишь высшим разумом, вашим сознанием. Вашим внутренним Богом, рукой единого Бога напрямую в вашу жизнь. Этот момент – это и есть картина Бога. Ваше замирание, остановка ума – это и есть Бог. Когда вы отключаете разум и процесс мышления, вы включаете прямой диалог, прямую трансляцию, полный эфир со Всевышним. В момент покоя, сосредоточения на каком-то моменте, на здесь и сейчас, вы удостаиваетесь аудиенции со Всевышним и превозноситесь над собой, представляясь пред Ним. У вас с ним неслышный и невидимый диалог. Это общение. Есть счастье. Это общение и является тем покоем, к которому стремятся все. Не шевеля губами говорить с Господом. Отключив ум, быть рядом с Ним. Доверять жизни, значит признать Его. Любить все вокруг, есть принять Его. Иными словами, зафиксировав момент покоя и счастья, вы фиксируете себя в Боге и Бога в себе. Вы остаетесь с Ним наедине в той картине мира, которую оставили в своей душе, в своем зрении. Остаться в моменте значит умереть для всего остального. И ожить новой жизнью в новом сознании, в той реальности, которую вы хотите видеть. А теперь о фиксации счастья. Как остаться в этом состоянии постоянно? Как быть счастливым 24 часа в сутки? Как оградиться от скверного? Как не замечать негатив? Как не позволить отрицательной информации заходить внутрь? Ответ один. Вам опять нужно ограждать свой ум от того, что происходит. он мешает вам принять правильное взвешенное решение. он критикует. он заставляет действовать в том или ином ключе, что потом приводит к сомнению, к самокопанию, к самобичеванию, к неуважению своих собственных принятых ранее решений. К этим постоянным качелям, которые раскачиваются и приводят вас в замешательство, когда вы не уверены в том, что сделали, и не уверены в том, что сделать готовы. Это приводит к страху, к неуверенности к себе, к нелюбви к себе. И так, чтобы зафиксировать счастье, нужно отказаться от размышлений, остановить процесс обдумывание прямо сейчас. Нужно ухватить какой-то счастливый момент, который был мгновение назад, час назад, либо 10 лет назад, и остаться в нем по той технике, которая была мной озвучена ранее. Зафиксировать момент, словно картинка на стене. Это должно быть некой паузой в сознании, когда вы окунаетесь в то состояние, которое когда-то переживали, и растягиваете его, как это делается на определенных компьютерных программах, вы теперь эту картинку или это ощущение состояния ума растягиваете на всю картину жизни, на все настоящее прошлое и будущее, как будто бы вы запостили этой картинкой все свое существование. Вы наложили эту картинку на все остальные, вы ей все остальное перекрыли. Это новый горизонт, это новая реальность. Вы всегда погружаетесь в тот момент, когда вам тяжело или больно. А потом постепенно этот момент прирастает к сознанию настолько, что вы другого теперь не видите, не ощущаете, неважно даже, что происходило бы сейчас или происходит. Перед лицом та картина, то ощущение, которое когда-то вы утеряли, но теперь вновь его обрели, и пользуйтесь как спасательным кругом. Но постепенно этот спасательный круг превращается в вечное состояние покоя и счастья. Теперь, что бы ни происходило, вы всегда спокойны. Вы это состояние зафиксируете. Вы оставите его дыханием жизни. Вы примете за реальность. Вы не будете говорить, вчера я был таким, сегодня я буду такой, а завтра не знаю, кем я буду. У вас теперь один-единственный непоколебимый сценарий. Вы в состоянии счастья находитесь всегда. Утром открываете глаза, идете на работу, возвращайтесь домой, делайте свои бытовые дела, развлекаетесь, ложитесь спать, у вас всегда состояние счастья и улыбки. Вы должны ухватиться за то, Чудесное состояние, которое когда-то переживали, и перенести его в настоящее, вернуть его оттуда, вырвать из контекста и оставить здесь и сейчас. Принять за объективную реальность, тотально запостить, замастить им все, что вы вокруг видите, слышите или чувствуете. Вы теперь отказываетесь от той реальности, которую вам навязывает мозг или общество. Вы не воспринимаете теперь так болезненно, ярко и остро, как всегда воспринимали до этого вы отключаете свой мозг тогда когда вы чувствуете что он опять доломает дров вы действуете только душой но не телом ваше сознание вам руководит, вами руководит но более не ум который настолько хитер а иногда абсолютно не умел что из простой житейской ситуации сделает громадную проблему а потом заставит вас страдать и решать эту проблему с таким усердием, что вы потеряетесь в этой проблеме. И эта проблема станет трагедией жизни. Именно ум делает из комара годзил И возвращает опять из Годзиллы в комара тоже ум. Но если он такой неуправляемый, если он иногда бывает и врагом, и другом, то зачем применять его силу и обращаться к его услугам, когда вы можете это решить сами, без помощи ума, лишь сердцем, лишь с чистым сознанием, благодаря Богу, благодаря силам, которые находятся не в голове, а в сердце. Остаться счастливым — это не просто поверить в состояние счастья, которое очень трудно закрепить тем, кто не проходил духовной практики. Простая психология здесь не поможет. На вопрос нужно смотреть более духовно и глубоко. Состояние счастья — это уверенность, это вера, это очищение, это любовь, это всепрощение, это покой и безмятежность. И это другая картина. Глазами вы можете видеть одно, но проекция должна быть совершенно иной. Вы не должны верить в то, что вы видите. Вы должны видеть то, во что верите. Лишь вера создает образ, лишь уверенность позволяет создавать новые картины, лишь желание чего-то, или вера во что-то, создает новую реальность. Ваша вера, ваша уверенность это кисть и краски. А ваша жизнь это холст. Своей верой и уверенностью вы можете нарисовать любую картину, начиная от черных красок, кончая самыми красивейшими и благородными светлыми цветами. Счастье, Всегда будет игрушкой в руках ума. Ум сегодня вас превратит в несчастного. К вечеру вы можете быть счастливым, если где-то чему-то порадуетесь. Примите алкоголь, легкий наркотик у вас будет близость. Вы получите новую работу, заработаете денег или найдете их. Покатайтесь на машине, встретитесь с дорогим вам человеком, и вы будете счастливы. Но как только встреча заканчивается, ум ощущает себя одиноким и ввергает в вас пучину ревности, ненависти к себе или к обществу, и в уныние. Он не может постичь механизма, как счастье удержать. С этим редко справля... справляется ум. Это под силу лишь духу. Это под силу сердцу, чистому сознанию. Тому архибогу ума, который находится выше самого ума, выше мозга. Лишь игры разума не дают вам покоя. Он играет вами в разнообразные игры, абсолютно не придавая значения вашей жизни. Ум – патологический лгун, но чаще всего он обманывает самого себя тем, что верит, что он вечен. Он забывает о том, что тело бренно ему жить совершенно недолго. Но ум почему-то считает, что он вечен. И посему играет в, с вами в те игры, на которые, как ему кажется, у него есть время. Но если вы мозг отключите, перед вами станет совершенно другая картина. Вы вдруг поймете, что времени у вас нет, и его нет катастрофически. Тогда появится паника. Абсолютно объективно вы вдруг поймете, что, черт возьми, на что я трачу свое драгоценное невосполнимое время. Каждая минута куда-то улетает за горизонт и никогда мне не вернется более. У меня, конечно же, впереди еще тысячи, миллионы минут. Но каждая из них идет в минус. Так что же мне делать, если я в состоянии разбитом, тяжелом и разбалансированном пытаюсь найти то, что не могу ухватить? Очень легко. Нужно принять всю свою жизнь потоком счастья. Все, что в вашей жизни происходит, нужно назвать счастьем. Не делить себя и людей какие-то конкретные поступки, мысли, слова, действия или бездействия. На хорошее и плохое. На своих и чужих. На врагов и друзей. На черное и белое. На холодное и горячее. На мое и не мое. Перестать делить Перестать оценивать, перестать ждать, вообще все перестать. Ядро счастья в отсутствии каких-либо притязаний и требований. Вся суть счастья в отказе от всего того, что мы можем купить, продать, взять, потрогать, послушать, пощупать. Счастье — это не люди, не вещи. Счастье — это лишь состояние вашего сердца. И ум здесь бесполезен и безвластен, ибо лишь дай ему поиграть в счастье, он примет его за футбольные мячки будет им играть по всей вашей территории жизни. Он изваляет его в грязи, сотню раз его проколет и опять накачает, Вся обшивка мяча будет истрепана, грязная. И вы уже будете не уверены, где счастье, а где несчастье. Для вас картина будет полностью смазана. Вы границы и рамки не поймете. Вы будете постоянно из одного состояния медленно и резко переплывать в другое. И как из стакана стакан будете переливать эту жидкость, никогда не закрепив ни в одном из стаканов эту жидкость навсегда. Ваш ум — это два стакана. Всегда будет переливание из одного сосуда в другой и оставаться то в одном, то в другом, то одинаково, то в разном наполнении. И я же предлагаю вашему уму стать стаканом одним, абсолютно наполненным. Вы, наконец, должны приказывать уму, а не ум должен приказывать вам. Вы, наконец, должны понять, что вы должны им управлять, а не он вами. И команды он должен слушать ваши, Вашего сознания, вашего чистого разума. Сверх ума. А тот ум, который низменный, который думает о выживании, о бытовых делах, о любви, о ласке, так называемое эго, должно быть запхнуто за пояс и включать его можно лишь тогда, когда это действительно необходимо. Чаще всего это продвижение по карьерной лестнице, либо выживание в тех или иных условиях нашего очень непростого социума. А значит, вам нужно действовать чистым разумом, сверхразумом, сознанием. Сознание — это знание самого себя настолько глубоко, что вы не верите в плохое, даже то, что происходит сейчас у вас перед глазами, Ум сразу же интерпретирует как нечто отвратительное, грязное, пошлое, криминальное, преступное, да все что угодно. Он даст свою оценку, и вы ухватите за эту оценку, поверив в то, что происходит, и теперь на этом зафиксируетесь. Это и есть прерогатива ума. Но если вы его отключите, вы вдруг почувствуете совершенно другое состояние, вы почувствуете облегчение, этот ум трудяга больше не будет врезаться в ваше сознание. Вы теперь эту картину, которая перед вами, перед вами происходит, оцените иначе. Вы вообще не оцените. Оценки не будет, будет принятие, покой, созерцание. Вы будете просто смотреть из позиции наблюдателя, который настолько относителен, что, наверное, даже не существует и поэтому не ввязывается. Он не готовится ни к чему, он не ждет. Он не беспокоится, не просит, никого не догоняет, ни от кого не сбегает. Он просто смотрит. Вот это вот состояние покоя и есть состояние счастья. То есть, видя то, что вы видите, вы должны сказать себе, что счастье не то, что вы видите, а счастье то, что вы есть. Счастье — это вы. Все, что вокруг вас происходит, — это реальность. Которая вас не раздражает, которая вас не тревожит Она просто не участвует в вашей жизни Это лишь картинка Это открытка на вашей стене Которая не является частью вас Вы ее даже не проживаете, вы всего лишь находитесь где-то рядом На расстоянии вытянутой руки, на расстоянии взгляда Вы даже не осязаете не ощущаете Никоим образом, вы даже не слышите, почти не видите вы не даете оценок, вы не обсуждаете, вы не вешаете ярлыки, не задаете вопросов, не беситесь, не волнуетесь, не ввязываетесь. Это и есть состояние счастья, вот его и нужно закрепить. Независимо от того, что вокруг вас происходит, вы в состоянии покоя и счастья. Вы закрываетесь в моменте, когда вам плохо, и открываетесь, когда вам становится легче. Но в том или ином случае вы находитесь в состоянии покоя-счастья. Вы никогда не откажетесь от этого состояния, от этого чувства, потому что вы знаете, что счастье – это новое измерение. Слишком просто назвать счастьем состоянием души или состоянием ума. Счастье – это молекулы ваши, это ваша кровь, это ваши атомы, из которых вы состоите. Счастье — это просто вы, ни больше, не меньше. И счастье — это не игры разума. И это не состояние тела. Просто я является счастьем. И тогда, когда вы будете нервничать, переживать, кричать, завидовать, негодовать, беситься, ревновать, жадничать, бояться или на кого-то нападать. Вспомните о том, что вы являетесь счастьем. Если же вы счастье, то что вы, черт возьми, делаете? Зачем вам это нужно? Зачем вам нужно то, что ломает у вас счастье, что крадет его у вас, что отбирает это состояние парения ведь любая разбалансировка в виде скандалов, неких конфликтов, споров, зависти, злобы, ревности, ненависти и так далее, крадет у вас вас. Крадет у вас счастье, состояние покоя, всего того, ради чего вы живете, благодаря чему вы живете. Зафиксировать счастье легко, если не верить в ту картину мира, которую вам транслируют. Закрепить счастье означает... Ретранслировать свою картину Словно передатчик Вы как будто бы снимаете одну картину Но через свой собственный монитор Транслируете другую Это не протест Это даже Не некая игра Или же фокус Вы просто ее меняете сквозь призму своего собственного ощущения, сквозь свое собственное счастье, которое является внутренней батареей, благодаря которой вы живы и можете ощущать этот мир, можете видеть его. Эта батарея — это и есть ваше счастье, но вы часто забываете о ней, либо не верите в ее существование, и надеетесь, что счастье придет с человеком, либо с вещью вы верите, что счастье — это, возможно, молодой возраст? Вы верите, что счастье — это социальное положение или количество денег на вашем счету в банке или в кармане? Вы верите, что счастье — это красота или сила тела? Но счастье не имеет форм. Счастье — не прочесть, не продать, не понюхать, не потрогать, не купить, не потерять. И не обрести. Его можно лишь осознать. Так вот, ваше счастье всего лишь неосознанно. Ваше счастье было, есть всегда и будет с вами, потому что счастье вы. Даже если вы потеряете руку или ногу, вы счастьем останетесь. Даже если вам за 80, и вы больны онкологией, вы счастье есть. Вам пять лет, либо пять месяцев. Вы человек без определенного места жительства или миллиардер. Вы счастливы. А все то, что с вами происходит в жизни, это игры разума. Этот плод заигрался настолько, что довел вас до такого беспамятства или безумства, что вы не верите ни в себя, ни в людей. Вы настолько поглощены иллюзией ума, что делите мир на своих и чужих, на черное и белое. Вы играете в игры «Верю-не верю», вы играете в испорченный телефон и постоянно боретесь то со своим умом, то с собой, то с собственным счастьем, но чаще всего вы проигрываете своему собственному уму, который жонглирует вашими чувствами. Он уже дошел до такого, что может буквально за один день ввергнуть вас в массу разных чувств и ощущений вы можете быть измученным избитым несчастным человеком через некоторое время вы можете чему-то радоваться и веселиться потом опять упадете в уныние а потом захотите сброситься с крыши дома и вас на это толкает не человек ни Бог, ни дьявол, ни люди. Вас к этому приводит ваш ум. Когда вы поймете, что ум может быть и врагом, и другом, и ядом, и противоядием, вы совершенно измените свое собственное состояние и отношение к жизни, к людям. Вы поймете, что врач — это вы, что антидот находится внутри вас, что всю вашу жизнь вы боролись с собой, что всю вашу жизнь вы еще будете бороться с собой дальше, лишь благодарю в кавычкам тому, что вы только думаете головой. Порой нужно включать не только разум, но и сердце, подключать интуицию верить в всевышние силы верить в добро и наконец принять себя счастьем не спорить с этим не искать его не терять его а принять его этот дар всегда был с вами изо дня в день каждый день много лет но вы словно отказывались от него либо закрывали объятия а ум тем самым временем говорил нет давай мы еще счастье поищем оно где-то есть, или оно было. Давай пойдем туда, вернемся сюда, и мы его обязательно с тобой найдем. И вы шли, работали, предавали, находили, теряли, покупали, крали, лишь для того, чтобы найти свой собственный уют, свое собственное счастье, которое, как оказывается, всегда было у вас. Потому что вы ими являетесь, вы всегда искали себя и всегда будете себя находить. Если будете бежать от себя, вы навечно себя потеряете. Вернитесь. Прошу вас.